Вы уже знаете, что свет, падая на границу раздела двух сред, частично проходит во вторую среду и распространяется в ней. Рассмотрим это явление подробнее. Возьмем стакан с водой и опустим в него карандаш так, чтобы он был расположен вертикально. Будем менять угол его наклона. Заметим, что на границе воды и воздуха карандаш кажется преломленным. Это объясняется тем, что световой пучок при переходе из одной среды в другую изменяет направление распространения. Изменение направления распространения света при переходе из одной среды в другую называется преломлением света.